Всем добрый вечер. Меня зовут Светлана Мостовская. Я преподаватель и консультант в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, кто вот просто до паники боится коронавируса, который сейчас у нас вот мировая пандемия, то есть кто просто вот настолько сильно боится, что вот просто вот панические состояния впадает. Напишите. О, да, у нас такие люди есть, да, к сожалению, так, ну не то чтобы, к сожалению, но как сказать, таким людям еще тяжелее, ну, как, тяжелее да, в такие времена, потому что да, очень сильно боитесь, 50 на 50 да, друзья, действительно ситуация очень, как говорят врачи, серьезная, ну в большей степени, да, очень рад вас видеть, в большей степени, а почему сейчас вот карантинные меры вводят, я думаю, что если тут есть врачи, они как бы подтвердят, наверное, это или опровергнут, что просто да, делают карантин, чтобы, э, насколько я понимаю, чтобы не допустить пика инфекции, потому что если будет очень много э, заболевших, просто медицинская, да, медицинская система она не справится, да, если будет огромное количество больных поступать в больницы, то будет не хватать ресурсов. То есть э, вот в этом э, и заключается, да, вот эти жесткие меры и, собственно говоря, мы с точки зрения метафизики с вами, мы с вами попробуем, как Наталья прекраснейший вебинар провела, да, в субботу. Я просто с большим удовольствием его просмотрела, а, как она все пункты людей, которые находятся в зоне риска. Безусловно, друзья, вы должны все свои диагнозы знать да, то, что там в зоне риска люди старше 65 лет, у людей, у которых есть тяжелые хронические заболевания, онкология, астма, да, как вот нам на рассказывает, то есть там сахарный диабет, то есть то, что и так, в общем-то, достаточно сильно покрывает организм человека, если еще инфекция накладывается на все это, то, соответственно, шансы увеличиваются. Но мы с вами с точки зрения метафизики сейчас тоже точечно посмотрим. Наталья там просто развернут, развернутую дала полностью алгоритм, да как посмотреть, кто повержен в первую очередь. Но мы с вами сейчас повторим, у кого мог, может слабый меридиан. Легких, ну, скажем так, потому что когда человек рождается, у него фотография, скажем так, его паспорта, карты. Уже таким образом... Как бы энергии э, сплетаются, да, что в принципе, посмотрев карту бадзи, мы уже даже без всяких пандемий и всяких коронавирусных ну, серьезных да, мировых событий можем понимать, что у одного человека, например, заложена э, слабость желудочно-кишечных заболеваний, а вот есть, там, возможность у кого-то есть возможность сердечно-сосудистых заболеваний, это предрасположенность человека. И сегодня план у нас следующий. То есть я сначала выступлю с, как бы, с, мы опять-таки заглянем в карту базы, посмотрим, на что, что может указывать на слабость легких, потому что в этом году у нас пришел год, где металл на очень слабой фазе ЦИ. А металл у нас отвечает в том числе и за дыхательную систему. И э, мы посмотрим, как посма... помимо слабостей легких у нас еще есть такие понятия, как упринение дневной доминанты, когда у человека, как бы, ну, его не человек сам, а его дневная доминанта укоренена. И считается, что такие люди, они имеют и более сильный характер, и э, как бы более живучие. А это не говорит о том, что у них прекрасное здоровье, но, ну, как один из показателей это хороший фактор. И посмотрим, как найти в карте ресурс. Потому что ресурс у нас отвечает в том числе и за иммунитет. Потом мы дадим вам еще дополнительные методики из китайской традиционной медицины по укреплению меридиана легких и меридиана Земли. Почему? Потому что меридиан Земли у нас, в смысле, что Земля по кругу порождения у нас укрепляет металл. И с вами поиграем тогда в игру, называемую, да, то есть вы, прослушав этот лекцию от меня... Сделаете вывод, мы с вами попробуем предположить, узнав те знания, которые сегодня как бы еще раз мы вам расскажем, когда же будет, по нашему мнению, по мнению астрологов, улучшение ситуации, да, когда эта пандемия, ну, как бы, эпидемия, начнет идти, да? вот какие должны создаться условия, чтобы все это Случилось, да, друзья, у нас видео без меня. У, меня, у меня только звук, да, потому что мы решили видео не включать, чтобы разгрузить систему, чтобы всем было слышно. А потом выйдет Наталья, она презентует, ну, ответит на какие-то вопросы и презентует наш курс легендарный, да, это начальный курс для тех людей, которые, может быть, сейчас еще думаю стоит ли им изучать китайскую астрологию Базы или нет это курс для тех кто в принципе вообще ничего не знает о бодзы то есть мы будем изучать все это с нуля. Те, кто уже где-то учился, могут тоже присоединиться к этому курсу, потому что мы все знания систематизируем. Да, там самые передовые знания, которые у нас сейчас на метафизическом ну, как бы, да, вот, пространстве, которое Ады занимается, она расскажет про этот курс. И после этого выйдет Татьяна Смирнова, и ä, она расскажет. Также укрепи здоровье при помощи фэн-шуй Мы все знаем, что 33% нашей удачи зависит от того, с какой натальной картой мы разделились. Вот мы изучаем астрологию Балзы, то есть это какие-то водные данные, которые были даны человеку. 33% это огромнейший показатель, зависит от фен шуй то есть от земных условий, в котором в которых проживает человек. Потому что даже с самой прекрасной картой, если у вас плохой фен но, ну, например, хорошая удача да, пришла, то может быть не так сильно он будет влиять. Но если у вас карты не очень, еще и удача пришла не очень, не очень, вот тогда а, срабатывают все вот эти триггеры, да, когда получается очень нехорошее события. Итак, друзья, напишите, пожалуйста, в чате те люди, которые вообще, ну, ну скажем так, слышали что-то об азы, а может быть, вообще ничего не знают. То есть те люди, которые, ну, новички, скажем так, которые только начали интересоваться этим. Поставьте, пожалуйста, в чат единичку. Напишите. Так, раз, да, да, да. Угу. Так, единички. Угу. Ага, единички. Угу. Отлично. То есть вы пришли ознакомиться с, с этой замечательной наукой. И мы будем максимально максимально как бы упрощенно рассказывать, друзья, но какие-то вы сможете даже если вы предположим не можете пока что прочитать свои карты слабые у вас легкие или сильные, да меридиан легких, то вот те рекомендации, которые практически мы сегодня вам хотим, их можно выполнять по сути всем. Только еще раз хотелось бы вас предостеречь, если у вас есть какие-то медицинские запреты, да, какие-то диагнозы. Метафизика это хорошо, но в то же время вы должны понимать, что тело на надо врачевать разными способами, то есть ни в коем мере не отказывайтесь как бы параллельно от того, что прописал вам врач. Итак, давайте начнем. Еще раз повторюсь что каждый год, ну, я буду что-то повторять, что просто прекрасным Объяснила Наталья на субботу. Это просто вот я сидела и понимала, что тут вот бери просто и читай, да, потому что там все признаки, все алгоритмы, то есть все секреты, да, которые в вот таких вещей есть. Наталья прям в прямом эфире все это, в общем-то озвучила, да, то есть шикарно. Вот те, кто уже хотя бы вот краткий курс, ну не то чтобы краткий курс, а курс для новичков прошел, вы бы уже это все могли применить. Так что если вдруг захотите, то сможете прийти к нам на курс, который уже стартует буквально через там несколько дней, или ну, через неделю, по-моему. И, значит, у нас каждый год, насколько я знаю, что, насколько мы все знаем, и я, и вы, что каждый год к нам приходит какой-то представитель восточного зодиака. Да? То есть в прошлом году у нас была свинья, в этом году у нас была крыса, в следующем году у нас будет бык. тот, кто более активно интересуется, все, ну, знают о том, что... Крысы бывают огненные, крысы бывают водяные, крысы бывают земляные, крысы бывают деревянные, и вот к нам пришла металлическая. И в китайской метафизике вот это малое количество иероглифов, которыми мы оперируем, да, вот именно в расшифровке карты, они обозначают множество понятий. То есть тот же самый металл, металлический знак, который пришел к нам в 2020 году, он может обозначать и систему организма человека. А вот в данном конкретном случае это в том числе и легкие. Это может для кого-то мужа обозначать, это может для кого-то ребенка обозначать, это может для кого-то деньги обозначать, это может быть как маму, папу, тетю, дядю, родственника. И расшифровав этот, эту комбинацию роглифов мы можем огромное количество информации оттуда Но сегодня у нас с вами встреча посвящена вторая часть коронавируса, и, соответственно, что мы видим в 2020 году. Да, совершенно верно, кто-то написал, крыса ⁇ это сын. Земная вещь, в том числе кожа, обозначает какое-то из их лучше перечисленных понятий. И в 2020 году энергии, которые к нам пришли, они состоят из металлической энергии, которая находится у нас ну, в так называемых небесных стволах, и энергии воды, которая у нас заключена в крысе. И металл а, в традиционной китайской медицине олицетворяет... А, толстый кишечник, органы дыхания, нос, кожу, зубы. То есть это те элементы, которые этот металл именно я. И крыса ⁇ это стихии воды, это почки, мочеполовая система, иммунная система, слух, костный мозг, поясница. Также вода у нас отвечает за... Как бы, страхи в том числе за панику, да, то есть а у нас какая пришла в этом году, она у нас холодная, потому что нету, мы не видим здесь нигде никакого проблеска огонька и соответственно мы уже увидев такой расклад можем делать выводы, что так как у нас металл пришел на очень низкой фазе ци когда вы будете заниматься более более подробно, да, то вы поймете, что каждый элемент, который приходит или находится в вашей карте, он может обладать различной силой. да У нас есть металл, который подобен, предположим, какому-то боевому мечу, то есть это такой сильный металл. А есть металл, если мы представим, например, природный какой-то образ, нам пришел металл, металл можно, ну, предположим, как топор представить или тот же меч. Который у нас залег куда в воду, а в воде он у нас жар, ржавеет А у нас не любит воду. Соответственно, вот эта комбинация иероглифов она может давать э, такое трактование, что э, у людей будут проблемы, это будет тенденция года выше перечисленных органах и частях тела, обостряться вирусные инфекции, люди чаще будут простужаться. И, соответственно, вы спросите, неужели все будут подвержены такого рода Нет, совершенно нет. То есть есть карта у людей, которым, ну, это не будет очень сильно тупучать, а есть карта людей, где действительно это все может очень серьезно, до да, аутнуться. И э, у нас есть цикл порождения усин, с ним работаем мы, собственно говоря, во всех ипостасях начиная от здоровья в базы, заканчивая взаимоотношениями с родственниками, сферами жизни человека. То есть, зная этот круг, круг усин, мы можем полностью да там расшифровать какие-то события. А, и как крыса у нас еще ⁇ это земная ветвь относящаяся к классу символических звезд цветки Персика, это кардинальные знаки из сезонов, то когда к нам приходит такой прекрасный, прекрасный товарищ, что читается, а еще в прекрасная такая присла, еще стихии воды, то читается, что могут быть всплески еще романтических болезней. А почему слабый металл 2020 году татьяна вы переслушайте металл у нас пришел на низкой фазе ци, и металл у нас не любит воду да то есть у нас металл в воде ржавеет он не укоренен в этом году в земных ветвях он находится только в небесных стволах на низкой позиции которые именуется смерть то есть он умирает и если у вас в карте этот металл каким то образом не закрепляется не укореняется, то Соответственно, есть предрасположенность к каким-то проблемам. В приходящем году, в 2020, у нас нету огня, друзья, нигде. То есть здесь у нас металлический знак, здесь у нас водяной знак. И, соответственно, в присе у нас только один скрытый небесный ствол вода и. И, соответственно, нигде у нас в этом году нету огня. А огонь у нас отвечает за сердечно-сосудистую систему, а тонкий кишечник и сердце и кровь. Поэтому возможны проблемы с сердцем и сосудами. Из-за слабости стихии огня, которая питает стихию Земли да, по кругу порождения, отвечающую за селезенку желудок и поджелудочную железу, следует э, ожидать заболеваний, связанных э, с органами пищеварения. Ну, и диабет, значит, тоже может, может процветать в этом году. Отсутствие огня и сильная в 2020 году сказывается на эмоциональном состоянии человека. Помимо того, что к нам пришла крыса, которая, скажем так, похоронила металл, еще и нет огня, и соответственно и нервы у людей на пределе, да, то есть нет какой-то бодрости, нет какого-то оптимизма, и, соответственно, это вызывает панические состояния, может вызывать, может депрессию вызывать. И вот, в принципе, все, что мы сейчас и наблюдаем, особенно панические состояния. И считается, что все вышеперечисленные системы организма могут потребовать себе повышенного внимания. Друзья, вот кто-то у нас в чате пишет, а если в карте нет металла, а много воды и земли. Я, понимаете, вот знаете, как в анекдоте, да, есть: лечу болезни по фотографии, да, серия. Ну, там другое слово, ну, просто я так немножко более вы выразилась. Когда мы не можем сказать просто не видя карту, потому что когда астролог берет карту, помимо того, что у вас просто есть карта в первозданном виде, все знаки, которые находятся в вашей карте, они могут взаимодействовать между собой. Вот вы пишете, что у меня нет металла, а много воды и земли. А может быть каким-то там чудесным образом этот металл где-то рождается. То есть это надо смотреть. Друзья, не обижайтесь, я не хочу как бы сказать, что я никому не отвечу на вопросы, я отвечу, но я не хочу, так сказать, делать прогнозы, делать выводы, не видя карты чтобы вы поняли, потому что иногда иной раз и карту видишь, и, и, и крутишь, вертишь ее, и голову ломаешь, и не можешь как бы сделать вывод, потому что иногда бывает очень сложная карта. А, ну, тут как бы такая знакомительная информация, которую я взяла я из интернета, чтобы вы просто понимали, что... Именно пневмония является, ну, насколько медики да, нам дают информацию, становится причиной смерти людей. В принципе, пневмония это, собственно говоря, она так, является причиной, но вот здесь вот именно такой побочный эффект да, является очень серьезным. Поэтому мы сейчас с вами какую-то небольшую часть признаков еще раз посмотрим, да, когда вот у человека может быть меридиан легких слабый. И, соответственно, там, где тонко, там рвется. Но, вы, друзья, не унывайте, если эти признаки вы у себя увидите в карте. Почему? Потому что, если вы вторую часть вебинара начнут просмотрите, то Татьяна, мы сейчас и в первой вам дадим какие-то небольшие рекомендации. Но во второй части Татьяна вам еще объяснит, что сделать у себя в доме, мой дом, моя крепость, чтобы ваши ваши как бы ваша удача, эта вот земная, была более сильной. Люди, дайте Светлане материал, выдать полностью. Это не личная консультация, вопрос всех всех. свой. Ну да, да, Ирина, я просто даже не с того, что такой э, человек, как бы, да, злой, и никому не хочу помочь, просто не наглядит а то есть все равно надо все это разбирать. И, у кого вот этих много вопросов, приходите к нам на курс, который у нас будет буквально там через неделю, и мы с вами будем работать только на ваших картах. То есть, все правила мы будем изучать на ваших картах, и вы сможете сделать все выводы. Итак, друзья, признаки, некоторые признаки проблем с легкими в карте Бадзе, опять для того, чтобы все признаки выявить, там очень много правил. Да? И Наталья в прошлом занятии, которое было в субботу, прекрасно рассказала, что, в принципе, даже если у человека нет проблем с легкими в карте, то есть такие группы лиц, которые в этом году могут страдать, а да? то есть потому что у них, в принципе, плохой здоровье. здоровью. Но давайте посмотрим, какие-то признаки, просто повторим. Как Мы поняли, что энергия металла пришла достаточно слабая в 2020 году. И нам хотелось бы ее усилить, да, то есть нам бы хотелось в своей карте в этом году именно иметь сильный металл, а да? чтобы эта слабая энергия, которая пришла в году, в как-то этот металл принялся в нашей карте или же просто металл работал, который находится в нашей карте, у нас как бы не было, скажем так, проблемы да, с, этим, с этим меридианом. Читается, что люди в карте которых нет энергии металла или он очень слаб. А, то есть считается, что им ну, в этом году сложнее будет. Потому что в идеальном представлении все пять стихий, потому что, потому, потому что мы, когда удачу человека ну, читаем, мы берем там определенные правила. Мы хотим там курим, мы хотим там деньги мы хотим там ресурс еще что-то нам что-то надо да, какие-то социальные элементы но когда мы читаем здоровье благоприятен вам ресурс неблагоприятен вам ресурс благоприятны вам деньги неблагоприятны вам деньги это же какая-то стихия для вас а у нас нет лишних легких которые нам не нужны у нас нет лишних почек у нас нет лишних там не знаю поджелудочной щитовидки да соответственно считается что у людей у которых сбалансированная Карта по элементам, то есть все пять стихий не дерутся, эти стихии, и не ну, там, и на низких фазах ЦИ считается, что это самые здоровые люди. да Может быть, у них в судаче не так все хорошо, ну, хотя, может, судачи хорошо, потому что если течение ЦИ есть карта хорошая, то хорошо карта работает. Но, как правило, у многих из нас какой-то перекос. У кого-то двух элементов нет, у кого-то одного, у кого-то есть, но все дерется. То есть э, сами понимаете, что с точки зрения здоровья тут. Прочтение немножко другое. Соответственно, люди, в карте которых есть толпы с низкими энергетическими фазами металла, то есть вот этот год металлической крысы, если стоит металлический тигр где-то, если стоит металлическая змея, металлический кролик, если в карте есть там несколько буков и драконов, потому что это могилы металла. И самое главное, друзья, сразу не расстраивайтесь. Если у вас где-то есть в карте, вот эти признаки все я перечисляю, есть где-то в карте неповрежденная обезьяна или петух, то есть которые не сталкиваются с чем-то и не сливаются, то считается это плохим признаком. Значит, люди, родившиеся в месяц тигра и кролика, в эти месяцы металл слабый, ну потому что это весна, друзья. И если в их карте нету, опять-таки, неповрежденной обезьяны или петуха, или металлом небесных стволах где-то на высокой фазе вот карта просто демонстрационная. Это не конкретный человек. У человека он родился месяц кролика. Соответственно, кролик а, дает слабую фазу ЦИ, а, металлу, да, то есть не сильную, потому что ну, у нас весной, но металл у нас он сильной осенью. Соответственно, мы понимаем, что весной он будет слабый То же самое, что дерево у нас будет. А, осенью слабый, а сильный металл. И у него нет больше ни плюха здесь, ни обезьян, которые могли бы хоть как-то улучшить ситуацию. И вот этот вот металл ян, который у него в воду, он сидит на низкой фазе Ц. У него нет никаких корней. Соответственно, ну тут есть в, в змее чуть-чуть там да, зарытый этот металл, но пока еще он подключится, потому что там нужны условия. Родились, если месяц кролика и тигр любой элемент, но если у вас нету а, обезьяны петухи, или петуха в карте. Вот если у вас где-то обезьяны или петух целые, невредимые, стоят, не столкнувшись, не слившись, тогда ситуация лучше. Так? Родились месяц кролика, но где-то у вас стоит обезьяна или петух, соответственно, у вас металл где-то в земных ветвях есть. У меня наоборот сильный металл, может быть, ожоги, низкому и простудам. Друзья, надо смотреть всю карту. У вас металл может быть поврежденный, да. Очень часто, когда у людей металл с огнем, предположим, да, у них вот такого рода проблемы бывает. Люди с элементом личности металл и, ну, считается, что у каждого господина дня личности свои полячки. Вы родились в день? Огня и Это считается, что уже у человека, ну вот как у каждого, да, там какой-то и какие-то есть такие заболевания в большей степени, которые болеют. Там, да, китайцы одним болеют, я не знаю, там мы русские другими болеем. Но ну, вот, то же самое с господином дня. Но если у вас, опять-таки, его, например, метал инь, ну там слабое место считается, в том числе и легкие, там, и бронхи. Но у вас есть где-то обезьяна или петух, и они не разрушенные, то тогда ситуация улучшается. А вот какой-то у человека, вот он металин, у него здесь стоит этот в небе на фазе смерти ну, ему надо угу. Господин я металл я огонь, ян в части на обезьяне. Ну, лучшая ситуация, да. И считается, что в этом году именно в этом только, друзья, году. Не надо думать, что это всегда будет. Люди, которые рождены в день воды Ян и воды инь. если опять-таки у них нету э, тигура или обезьян в карте, то для них тоже может быть немного сложное время. Почему? Потому что для, для этих людей э, для воды Ян для женщин металл Ян это их тело. А для воды и для мужчин металл я их тело, ну которые к нам небесных стволах пришел. И если у них нету петуха или или обезьяны, то а, считается, что им тоже надо бы себя поберечь, потому что их тело их то, что их порождает, пришло на низкой позиции оно умирает. И если у вас где-то вот это то, что умирает, не присутствует в земных ветряках, где это может укрепиться, то им будет сложно. Вот в данном конкретном случае человек во он себе прекрасно сидит на петухе. То есть этот год 2020 для него не будет. Ну будем надеяться, если, конечно, он будет не будет нам разорулезть, да? Там можно умереть, как бы не соблюдать там, тех этих рекомендаций, которые дают. Вот у него лучшая ситуация, нежели у этого человека, который родился в день ян, Но мы не видим здесь ни петуха, ни не обезьяны, да? Ему ему бы лучше вот как бы так перечислить. Друзья, напишите в чате. Те, кто какое-то время уже занимается, то uh, понятно ли вам, о чем я говорила? Новички не переживайте. Приходите к нам на курс, вы прекрасно будете понимать. И даже больше, чем я сейчас рассказала, потому что все-таки это ознакомительный вебинар. Мы даем тут какие-то выдержки. А если мужчина водоян на крысе, сейчас до этого дойдем, это лучшая ситуация для мужчины или там для женщины, у которых есть крысы или свиньи. Тем, кто в Оракуле, чуть-чуть понятно, да, отлично. Ну потому что, да, там тоже изучаются все земные ветви. Там мне понятно, я металл и на козе, да. Когда вам надо лист позже по этому, да, за не можете супер. Друзья, и теперь давайте подумаем с вами, да, после, после вебинара с Натальей уже кое-что понятно. Дне дерево я на земле, ну значит, у вас металл сильный, да. А это, это же тоже металл. Ну, у нас это могила металла, так что там есть металл скрытый, но я бы не стала посмотреть его как корень для металла. Да? То есть в баке там содержится металл, но он у нас в могиле. В баке это основная, ну, С это земля и вода, да? потому что дополнительно еще вода, потому что зимой у нас сильно вода. Итак, друзья, давайте с вами вместе поразмышляем, что же нам делать, кто нашел признаки. У меня, например, тоже какие признаки есть. И это я, ну, у меня есть обезьяны и петух в карте, но я понимаю, что этот год у меня обезьяну слил. Петух у меня стоит под столкновением всю жизнь. И я поняла, что вот в этом году у меня вот именно из-за этой комбинации, что пришла крыса э -э, и растеряла я свой весь металл, да, и родилась еще в матушке месяц. То есть как, что же теперь делать? Давайте тогда подумаем тему, у кого м -м, такая ситуация. Смотрите, у нас что надо бы нам укрепить у тех людей, у которых есть эти признаки. Нам надо укрепить меридиан Земли. Почему? Потому что Земля у нас рождает металл, она делает его сильнее. И меридиан металла сам непосредственно, потому что она у нас, это у нас, собственно говоря, та стихия, которую мы хотим видеть сильной в этом году. И как мы это будем делать? Значит, меридиан Земли ⁇ это меридиан желудок, селезенка. Безусловно, туда, в этот меридиан достаточное количество органов включено. Да, просто так называется меридиан. Значит, ну, опять-таки, дисбаланс в этом меридиане, на что влияет, мы сейчас Землю не раз... Не рассматриваем. Светлана, а если земля и металл не полезны, то нужно ли их укреплять? Нина, если вы видите, что у вас плохая ситуация с землей и с металлом в этом году, то по здоровью мы должны это укрепить. Но не надо как бы, слишком усердствовать, как бы все делать для укрепления металла земли, но все равно поддержать вы эту стихию должны. Потому что, еще раз повторяю, что удача человека, вот именно социальная. И здоровье это немножко по-разному как бы, читается. То есть какие-то, если вы будете делать те советы, которые сейчас мы вам дадим, они не перекосят, перекоса не будет слишком сильного вашей удачи, но в то же время по здоровью будет укрепить. Если вы видите, что ситуация плохая, да, надо укрепить. А если металла нет, но земли очень много, считается, что металл слабый. Да, может быть карликов, потому что он засыпает. Если какого-то элемента слишком много, то он не порождает следующий элемент, а его просто, ну, скажем так, засыпает. Да? У кого могут быть проблемы? Ну, это опять-таки меридиан Земли. Это, если он нарушен, но нам надо что? Укрепляет. Что меридиан Земли укрепляет? Любые приготовленные не сырые овощи злаки, абрикос, банан, бобы, тыква, морковь, перепелиные яйца. Если надо посильнее этот меридиан, финики, инжир, изюм, фенкель, корица, и чистят. Если у вас, ну например, какой-то поврежденный этот меридиан, вы видите, там, что с вашей землей не то, то ее там засыпает, то ее заливает, то можно терном а и кайва Опять-таки, друзья, это не говорит о том, что с завтрашнего дня вот только там тыквой, не знаю, морковью и финиками будете питаться. Это просто говорит, что если вы это не вводили в свой рацион, и вам это показано, то есть нет у вас аллергии какой-то, или вам нельзя по каким-то другим показаниям эти продукты употреблять, то просто вводите это в свой рацион, потому что, ну, на самом деле с питанием все очень интересно. Многие начинают сразу же налитьать на продукты, которые им надо, ну как бы укрепить, остальные отказываются Это тоже плохо. Но если если вы что-то как бы будете употреблять из этого, это будет неплохо. И самое главное еще действие, друзья. То есть, если вы хотите, чтобы ваш меридиан Земли был в порядке, то надо есть медленно вдумчиво. Ну вот, то есть Еда как медитация. Если какая-то проблема не решается, и вы прямо сейчас не можете ничего предпринять, не упирайтесь в нее, не прокручивайте мысли, это вредит селезенке. То есть, опять-таки, мы не только за счет продуктов можем это делать, но и за счет своих вот действий. То есть, смотрите, сейчас у нас. Такое время, да, патовое. Все ходят на ушах, у всех истерика, у всех помимо коронавируса еще и экономический кризис да, в нашей стране, в частности, из-за того, что доллар подскочил, ну, как бы курс, курс доллара подскочил. Естественно, у всех сейчас вот такой мандраж. Но чем больше мандража, тем больше вы раскачиваете стихию воды, которая в этом году и так сильна, и может быть она вам не нужна. И соответственно, как бы надо подумать, то есть земля это у нас статичное состояние. То есть надо подумать, надо не сидеть вот. Когда люди передумывают, думают, вот надо было мне сделать в том году так, в этом году у меня было бы все намного лучше, вот почему я не сделал это, это вот называется да, постоянно вот этот процесс. Чтобы укрепить землю, надо просто призвать мысль. Лекарственные растения и коррекция, друзья, опять-таки. Сотый раз повторяю, но чтобы не было так, потому что кто-то этой солодки выпьет целый литр, да, и будет плохо человеку. Значит, вот солодка, да, считается, что антибактериальная, противоаллергическая, природный гормон на корточников а эффективно при запорах нельзя применять при болезнях печени. Чай, вот рецепт чая солодка солодки. своим терапевтом там, или врачом, который послечит, можно ли мне это пить. Две чайные ложки корня солодки на стакан кипятка пить не более трех стакан. В день, в профилактических целях несколько стаканов в неделю, друзья. А полезно, значит, после приема съесть банан, прикос или курагу. И это, как бы, есть такой вот метод. Мне нравится солодка, земля не полезна, не могу сказать. Вот то же самое: лечу болезни по фотографии, или лучше по телефону вообще, да. Услышу ваш голос, сразу же определю, что вам полезно, что нет. Если не любите солодку, то вот у нас были особенно, вот если вы вообще боитесь, что-то там из пищи есть, что-то еще, что-то, корректируйте через действия а действие никому еще хуже не стало. А если аптечный сироп, солодки пить? Ну, вы знаете, лучше вот делать как в рецепте, да? написано корень солодкий, лучше его использовать. Потому что, ну, как, вот, как говорится, отступление от правил, особенно вот во всех этих медицинских вещах, оно может быть чревато. Так, друзья, теперь как укрепить меридиан металла, да? И, соответственно... И вот, ну, люди, которые, у которых вот, с металлом проблемы, вот в этом году именно. Так нет проблем, например, вот как у меня, а в этом году есть. Значит, продукты укрепляют мягкое действие, коричневый рис, мускатный орех, чеснок, лук. Я думаю, что чеснок и лук в этом году люди едят с большим, э, с большим аппетитом, да, то есть считается, что он может. Отвести беду. но ну, у нас Турции цветы и листья тоже уже такая экзотика, укрепляют сильное действие: редька, хрен, имбирь тот же самый, черный перец то есть все продукты ну достаточно доступные. Чистят капусту белокочанная, солодка та же самая, да, тоже может очистить Действие. Что надо делать, чтобы укрепить медиан металла? Полное йоговское дыхание. Ну, там посмотрите в интернете, как это делается, или просто очистительное дыхание, или дыхание по системе Стрельникова. Ребята, обязательно проконсультируйтесь с врачом, потому что иногда такое дыхание, у кого проблемы с сосудом, может дать какую-то да, вот, ну, проблему. Так что проконсультируйтесь с врачом. можете дышать, ходим, там, где чистый. Воздух делаем вдох в течение шести шагов, затем выдох также шесть шагов шагов и повторяем. Но это же любому по силу, да, то есть даже если вы ничего не хотите из этого предпринимать, хотя бы ходите вот вдох выдох вдох выдох, а то есть делайте это. Что значит чистит, выводит шлаки? Это когда чистит, это когда, например, у человека вот ну, Слишком много этой стихии, можно сказать, чистит. Вот, например, у кого там было три петуха, два петуха обезьян, да, очень много металла в карте. Можно этот меридиан почистить. Потому что, вот, как кто-то писал: а Я болею постоянно. У меня много металла в карте, я болею. Потому что, когда слишком много какой-то стихии, это тоже плохо. Почему? Потому что. Когда меридиан перегружен, там такая же проблема, как, бы, как нежели он ну, как бы, не, не, не загружен, да? То есть слишком много какого-то элемента тоже могут давать проблемы. У кого, например, очень много металла, можете почистить, у какого стобилопочанная солодка, у кого слишком много земли, можно почистить. Терновник, Айва-2. Да? То есть, ну, как-то сбалансировать эту энергию. И упражнения, вот это мы говорили по поводу дыхания, да, вот стрельник очень аккуратно надо, особенно с мастиком, по себе знаю, часто вызывает, спас. Еще раз говорю, что с дыханием очень аккуратно, друзья. А ну уж походить 6 шагов вдох, 6 шагов выдох, я думаю, может каждый. Значит, ну, упражнение словно натает хоботом, Совершаем махи руками не сильно, хлопая себя спереди по краю грудной клетки. Верхняя точка соприкосновения на уровне пахмышки, нижняя точка в районе локтя. Поворачиваем при этом корпус лево вправо. Ну и при ходьбе там, где чистый воздух, делаем вдох в течение шести шагов, затем также в течение шести шагов. Как балансируют меридианы земли и металла. А то есть то, что нам надо в этом году: мандарин, жура, эпики, все, что мы с вами. Сегодня изучаем это надо ну, не просто бездумно делать, а по показаниям своим, да, медицинским. Помогает при запорах и маститах антиостматическое средство, делается отвар кожуры, можно сушеные или сырой, можно делать отвар с другими фруктами, затем процеживать, принимать от одного стакана в день. Ну, проще не бывает. Грубо говоря, компот с кожурой мандарином опять-таки, кто любит. Да, вот написала Каргала, что похоже на цигун упражнения. Друзья, те, кто занимается цигуном, это вообще прекрасно, но опять-таки тоже не каждый может сразу же заняться, потому что там в первое время у некоторых бывает, так, кто начинает заниматься цигуном, бывает ухудшение да, состояния, пока человек не научится балансировать всеми этими энергиями. Но потом, когда он начинает понимать как этим управлять, то, соответственно, конечно же, становится лучше. Сукаты можно? Нет, друзья, делаем точно как в рецепте. Мандаринку жура, все, больше никаких вольностей. То, не хочет ни компот варить, ни что-то в свою пищу да, привносить, то тогда можно корректировать элементы через эмоции. Очень хорошо работает. Вот Наталья, про психолог, может это подтвердить, что вырабатывая все эмоции, мы можем разделить у нас на 5 стихий. Да, ну какие-то эмоции, конечно же, могут быть в перемешку с несколькими стихий, но если вот так вот глобально взять. И, соответственно, вырабатывая определенные эмоции в себе и в окружающих, вы можете те или иные элементы в своей карте лучше да, там или как бы улучшить. И, соответственно, вода в этом году, ну, те, кому полезна вода, может быть, хорошо, но те, кто не кует, да, позитивная энергия да, этого, позитивные энергии воды ⁇ это смелость, кураж, любознательность, интуитивность, общительность, негативные энергии, страх за различие, недоверчивость, замкнутость. Если в этом году эта крыса пришла к вам и делает вам хуже, и вы еще будете бояться, недоверчивым, быть замкнутым, ну, то есть вот эти все негативные эмоции то э, эта вода еще будет усиливаться. Дерево, позитивные эмоции, доброта, вежливость, терпение, адаптивность, настойчивость, негативные энергии, злость, грубость, нетерпеливость, упертость, поверхность. Как только вы входите в состояние, но ну, есть люди, у которых которые быстро выходят из себя, например, а вот, они сразу же, какое как дерево у них в карте не было, полезно, не полезно, они это дерево сразу делают плохим. Просто вот, ну, как только это плох, плохое качество элемента, огонь того, чего нам не хватает в этом году всем, да, вот этого эмоции любви, обстоятельности, спокойствия, уравновешенность щедрость, оптимизм, негативные эмоции огня, ненависть, поспешность, дерганность, эмоциональные качели, скупость. как только мы негативные эмоции начинаем эти все, тот даже огонь, который был у нас в карте, он сразу. Да, начинает перестает работать позитивно. Земля. Позитивные эмоции. Уверенность, ценность, дружественность, понимание, следование, здоровье, амбиции. Негативные эмоции. Беспокойство, подозрительность, ревность, привзятость, погоня за 7-минутные выгоды. Металл. Значит, мы все хотим хороший качественный металл в этом году. Если мы будем верить в лучшее, активными быть, ну, в меру, да, доверие какое-то здравое проявлять, тактичность, целеустремленность, то металл будет улучшаться. Если негативные эмоции, уныние, бездействие, мелочность, бестакность, пивчивость, тогда наш металл, к сожалению, страдает. И давайте теперь к какой теме перейдем? Как иммунитет бодзы? Безусловно, эта тема более обширна, но сейчас мы на нашем открытом вебинаре рассмотрим несколько признаков. А как знать, к какой стихии относится человек? Вы можете зайти на сайт Натальи Пугачевой, построить свою карту ввести туда дату рождения, время, место рождения и посмотреть на значок дня рождения. Сейчас я вам покажу, как это сделать, но вы сможете понять, какой стихии относится человек, но больше вы не сможете больше информацию подчеркнуть пока что. Вот предположим здесь человек родился в день огня ян, то есть стихия огня. В данной карте человек родился в день металла инь, то есть стихия металла. В данной карте это вода инь, в стихии воды в данной карте это вода ян, стихия воды, но Приходите к нам на курс, который вот буквально скоро начнется, и вы научитесь не просто понимать, к какой стихии относится человек, а, собственно говоря, еще полностью расшифровывать эту всю карту. Что такое иммунитет? А значит, Вне зависимости от того, полезны стихии ресурсов в вашей карте, или нет, но наличие одного или двух хотя бы элементов ресурсов в карте является благоприятным фактором для иммунитета. Почему? Потому что ресурсы это то, что нас порождает, то, что нас поддерживает. И для здоровья хорошо иметь ресурс в карте. Ну, конечно, если ваша карта не спецструктура, которые живут по своим правилам. Второй признак для оценки иммунитета это смотрим наличие поддержки укоренения. Вот как раз кто-то меня спрашивал: а если человек родился в день воды ян, но крысе, да, и у него нет металла в карте, да, то есть металл у нас воду, нет у него, собственно говоря, этого ресурса. Но у него есть укоренение это хороший признак. Мы сейчас посмотрим на картах, что такое укренение, что такое ресурс. То есть, если у вас либо ресурс есть в карте, либо укренение, либо то или другое, даже если ваш металл слаб, да, у него с ним проблемы, но у вас уже лучше ситуация, потому что вы, ну, условно говоря, более живучие. Ресурс ⁇ это огонь для Земли, да, совершенно верно. Неблагоприятные признаки. Если стихия ресурсов не и ее много в карте, сильное давление на иммунную систему, возможно, гормональные нарушения, а а аутоиммунные процессы, особенно когда она добавляется в столпе удачи или То есть это хорошо, когда есть один, два... Ну, максимум три элемента ресурсов. Но когда пол карты ресурса, то уже это идет давление на человека. Да? То есть это у нас, как говорится, в здоровье должно быть все в балансе. Слишком мало, плохо, слишком много тоже плохо. Если, ресурс, если стихия ресурсов полезная, ее мало в карте или только скрытых, ну то есть в скрытом, там мы сейчас посмотрим скрытых этих низкий барьер для инфекции, паразитов, иммунитет нуждается укрепление. в укреплении, нет укрепления элемента личности, земных ветвях, а нет в карте ресурсов, но металл укреплений, это нормально, да, нормально, это лучшая ситуация, нежели было бы не было бы ни того ни другого. Ну, возьмем просто чисто теоретическую карту, вот человек сидит. Это вода ям, да. Он сидит на одном корне, это у него крыса, и у него в часе еще есть корень. Да, у него ресурс есть, но он как бы в небесной стволах но нормальный ну но средний но у него тут как бы особо ресурсов -то мы не видим. Но есть у нас корни, это уже неплохо. Значит, по поводу укрепления, друзья, на курсе мы будем это все подробно проходить, но если вы, вот, например, видите свой элемент личности, и вы видите, вот во второй половине карты в земных ветвях такого же цвета значки, такого же цвета, значит, это есть укоренение. То есть укоренение это вы, например, родились в день огня, и у вас есть в карте змея или лошадь, вы родились в день воды, у вас в карте есть, вы родились в день дерева, у вас в карте есть тигр или кролик, вы родились в день металла, у вас в карте есть. Петух или обезьяна родились в день земли, землю там все очень сложно. А пока что смотрите просто какие-нибудь земляные ветви. Но кто придет на курс, те узнают для земли там особое правило есть. И вот, например, посмотрим на эту карту. Человек день огня родился, у него и кричущий есть, потому что у него есть в карте лошадь. И есть тигр, да, потому что дерево у нас порождает огонь. А у него есть ресурс, да, то есть у него, ну, скажем так, лучшая ситуация. Хотя с металлом у него тоже тут не особо хорошо, да, то есть у него нет тут металла и у него нету и он в день, в месяц тигра родился, соответственно, у него тут с металлом проблемы Но по крайней мере у него есть ресурс, у него есть корень, он более живут. И мы дадим вам рекомендации, как укрепить иммунитет всех господинов дня, то есть для каждого. иммунитет, как добавить нужную стихию? Не увидели вы у себя укоренение, не увидели вы у себя хорошего ресурса в карте, а? если вашим ресурсом является металл? Да, то есть если вашим ресурсом является металл то вы можете делать дыхательные упражнения, какое-то развитие легких, силовые виды спорта, опять-таки, при условии, что вам здоровье помогает, шахматы или шашки играть. Если ваш ресурс вода, то занимайтесь плаванием, спокойное движение, ходьба. Если ваш ресурс дерево общение с природой, прогулки в лесу, домашние животные, физкультура, гимнастика, ходьба. Если ваш ресурс э, огонь, то это кардио тренировки велосипед, бег, активные танцы, эмоциональные занятия. Если ваш ресурс земля, то обязательно достаточный сон, спокойные виды нагрузок. сбалансировка всех энергий отличный способ укрепить ресурс для любого господина дня это обучение когда человек наращивает в себе знания да то есть он становится сильнее он обучается он сможет их применять это укрепляет элемент личности так что любому господину дня в этом году показано обучение а для спецкарт ресурс не укрепляем не друзья те кто уже больше знает те у кого спец структуры все что мы сегодня рассказали это относится именно к картам нормальных структур да. то есть спец живут по своим правилам да? то есть у них свои правила мы здесь им не рекомендуем это делать а если один ресурс полезный, один не полезный, пришел погоду еще один не полезный, это плохо. Слушайте, я не вижу карты, я не могу вам об этом сказать. Ресурс ⁇ это элемент перед элементом личности по кругу усилий. Да, Совершенно верно, друзья. И сегодня все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Давайте с вами тогда подумаем, ребят, как вы считаете, когда эпидемия коронавируса спадет, если мы понимаем, что у нас слабый металл. Если мы понимаем, что крысы нам это мешает, потому что она дает низкую фазу ци металлу, напишите, как вы считаете. Вот пишите елена что летом, да. Угу. В августе и сентябре уже это все укрепится. Да, к июню. Угу. Угу. Пишите, пишите. В августе. Угу. Месяц козы начнется. Совершенно верно, да. Угу. Май, ну нужен огонь, нужен нужен не то чтобы огонь, этом огонь и осенью сильный металл. Угу. С месяца козы осень. Совершенно верно, друзья, да. С месяца козы и уже потом осенние месяцы пойдут станет лучше. Августа, да. Молодцы, просто в апреле должно быть немного лучше, совершенно верно, потому что металл все-таки немножко раконем лучше до да, свою фазу цы а уже с месяца козы и в августе и сентябре это уже будет самое ну, хорошее время для этого да, да совершенно верно друзья напишите пожалуйста в чате понравилось ли вам сегодняшний я часть вебинара когда я приглашу к Наталью, как говорится, выступать, чтобы она рассказала достаточно быстро о том курсе, который легендарном курсе, который уже проходит, у нас 1 поток. Мы выпускаем 11 поток. И в этом курсе мы тех, кто уже изучал, хочет повторить да, для тех, кто любит, да, для тех, кто только начинает, Наталья сейчас расскажет об этом. А всем спасибо. Я тогда отключаюсь. Наталья, здравствуйте.